Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как можно ненавидеть человека за то, что он снимает видеоблоги и за то, что он красится или не красится. Как-то я увидела видео в Ютубе, как девочка говорит, как, насколько она ненавидит Катю Клея. За что же она ее ненавидит? Вот этого я не поняла, честно. Она сказала за то, что... Вот, вот, послушайте просто. О... Кати, Клэп. Кати Клэп. Да, я с вами согласна. Она говорит, что она не понимает, как ее можно только любить. Из -за... Из -за... Она она утверждает, что ее любят только за видео. Вообще-то так и есть. Во-первых, с ней некоторые люди даже не знакомы, которые ее смотрят, поэтому они ее любят. Ей, им, этим людям нравится ее видео. Как им нравится, что она снимает? Зачем осуждать человека за это? Господи, ладно, если бы она вам что-то плохое сделала, но ч ⁇ возьми, она просто снимает видео. Или вы просто ей завидуете, то что она знаменита уже, да, ее все знают, а вы ещ ⁇ нет. Как я заметила, девочка тоже говорила, что кто-то там ей пишет в комментарии, а Катя Клэп даже не отвечает. Ну, черт возьми, да, она не отвечает. А что она должна ответить? Почему-то мне кажется, это лично мое мнение, то что вот этой девочке она не ответила, из-за этого она начала снимать про нее видео, как насколько она ее ненавидит. Я больше чем уверена, что эта девчонка смотрела раньше видео Кати Клэп, и ей это нравилось. Мы послушаем а ну послушаем угу. ну дальше. Мне... Она а говорит. Половина что... полови... половина Она говорит, что половину видео нормальное, а половину нет. она сказала также что она поругалась со своей подружкой из-за того что Тай любит Кати Клэб а это ее не любит чёрт возьми ну зачем из-за этого ссориться я не фанатка Кати Клэб но я могу посмотреть ее видео некоторые мои подруги вообще ее просто не переносят потому что ну, им просто не нравится видеоблогер им также не нравится, что снимает Кати Клэп, потому что, ну, им не нравится это, в принципе. Я же с ними не ссорюсь, я не говорю, ох ты, блин, такая сякая, ты ее не любишь, а я фанатка, я фан фанатею от нее. Нет, я не фанатка. Так же, как и говорила Кати Клэп, как можно осуждать человека за... хотя ты его даже не знаешь. Если ты. Если тебе не нравится человек, не думаем о нем. Я сейчас цитирую, цитирую слова Кати, ну, насколько мне понравилось это видео, где она говорит про э, Джессина Бибро. Даже как эта девочка сказала что Катя Клэпс иногда снимает видео на... ненакрашенной, и что я сейчас ненакрашена, но я снимаю свои видео. И мне наплевать, что будут говорить обо мне другие. Я не смотрю на чужое мнение. Черт возьми, зачем? Господи, у меня просто взрывается от этого мозг. Ну, блин, я просто не понимаю этого. Если не нравится тебе этот человек, зачем ты сейчас снимаешь о ней видео, Насколько ты ее ненавидишь, но ну, держи свое мнение при себе. Для чего? Твое мнение никто не спрашивал. Эту девочку зовут Вика Солодова. Ну, прости, если неправильно произнесла, если ты вдруг смотришь это видео. Но, честно говоря, ты меня этим взбесила. Ты ее не знаешь, но говоришь, что она плохая. Господи. Да, девочка, девочка это нормально. Ресницы, и Ей девочка, тебе сколько лет, чтобы осуждать и человека? зачем она осуждает подписчиков господи ты даже не знаешь этих людей ты сейчас назвала их идиотами за то что они не просто на нее подписаны вот так факт господи я могу сказать вот честно, да, то, что я больше фанатка Ивангая, чем Кати Клейп, но я не осуждаю Катю. Го... Иван... Ивангай такой же, как и Катя, но Ивангай мальчик, а Катя девочка. Вот это вот Вика говорит, что Катя в одном видео очень сильно накрашена, в, вообще... в другом вообще не накрашена, а в третьем она чуть-чуть подкрашена. В каком-то вообще у нее одни прыщи видны. Черт возьми, тебя это волнует? Тебя это как-то касается? Зачем? Я этого не понимаю. Ну, ладно, конечно, я не буду также же осуждать за это. Мне, честно, наплевать, но я этого не понимаю. Ну все, спа всем спасибо, кто посмотрел это видео. Пока.